Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Samsung просто э, канал только о гаджетах Samsung И сегодня пойдет у нас речь вот об этой вот э, электронной таблеточке да, Galaxy Smart Talk Короче, для чего она? Я говорить уже не буду, потому что если вы этот видос смотрите, значит вы знаете Это электронная метка Samsung, вот она у меня привязана к ключам и я могу найти свои ключи, если вдруг их потеряю что значит я хочу в этом видосике рассказать? О том, что оказывается, тоже на них приходит обновление. Не знал ведь я же, ведь, да? И тут, пожалуйста, вот мы нажимаем с вами и смотрим, что у нас есть. А вот она моя меточка, гостиная, смарт-так, да? Все, открываю. И здесь у нас, значит, есть следующие вещи. Оказывается, на нее у меня пришло обновление. Вот, запустил ее. И вот такая вот всплывает у нас картинка обновление метки Установите обновление чтобы использовать метку метку держите телефон рядом с меткой до завершения обновления ну давайте нажали обновить и ожидаем пошло обновление значит так получайте уведомление при отдалении от метки или добавляйте безопасные места при отдалении от которых уведомление не будет приходить все пошло обновление. Вообще меточка это классная, имеет огромнейший функционал по сути, и это достаточно э, такое продвинутое электронное устройство. Вот оно у нас обновление все идет, мы дальше смотрим с вами, что можно запускать сценарий с помощью метки, да, нажмите кнопку на метке, когда она Находится рядом с телефоном, чтобы запустить сценарий смарт. Ну, там включение света в данном случае. А это можно даже запустить пылесос. Или включить там холодильник, чайник. Все, что работает а, с помощью умного дома. да, Другими словами. Поиск телефона планшета с меткой. Это, кстати, пос, а, перед последним, по-моему, обновлением данной программки была вот такая вот фишечка. Что сейчас у нас появилось а, после... Так скажем обновление Сейчас все обновление Вот она пипикнула уже Вторично и на, написано что подключено Дальше смотрим а, Запуск сценариев у нас здесь Поиск через метку пожалуйста Телефона можно найти Что это значит что мы сделаем здесь написано Если вы не можете найти телефон или планшет Можно дважды нажать на кнопку метки Чтобы воспроизвести на нем звуковой сигнал Дважды нажали Пожалуйста, у нас вот такая вот есть, здесь такая вот штучка есть дальше. Можно задать нажатие. И здесь пошли сценарии, всевозможные управления устройством, оповещения пользователя, изменения режима для этого места и так далее и тому подобное. Вообще вещь классная. Здесь же ставится громкость, метки низкая, высокая, потом удержание, что будет у нас значить, потом мелодию ставить. Пожалуйста, мелодия звонка. Несколько всяких разных можно поставить мелодии, применить, и все, готово. Вот это стало доступно, по-моему, сейчас. Раньше такого я не видел. Мелодия звонка и аккумулятор. Здесь, пожалуйста, вот какой. Достаточный в моем случае. но ну, вот, если вдруг у вас есть такая меточка, обязательно проверьте свои обновления. Пока.